Это я приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу вас познакомить с э, краном. Называется он beatstaking.net. Регистрация здесь наипростейшая. Не буду на ней останавливаться. Но это довольно обычный кран. Таких много. Э, с выводом на Fawcett Pay. И давайте разбираться, что здесь. Значит, сейчас мы находимся даже борт, это значит аккаунт, это вот реферальная ссылка, наша что здесь самая главная реферальная ссылка, и здесь у нас будет сколько коинтов, коинтов мы получили от рефералки 15 без всяких вложений, то есть вы зашел реферал и вы будете от его работы получать 15 в чем здесь, ну, как, смысл? Как на многих таких экранах, они обычные довольно. Так, это вывод. Сейчас я подожду, если получится. Как видите, у меня почему-то не получается перевести на русский язык. Ну ладно, ну и не надо, будем так делать. Визеро – это вывод. <coughs> на Фаусет Пей. Сейчас посмотрим... Вот здесь вы вставляете выставляете свой email адрес mail адрес, э, на который вы э, зарегистрировались на FalsetPay. Далее вы вводите, вы можете, вот обратите внимание на какие валюты, значит биткоин, литкоин, трон, догикоин и шиба. Далее, за сам заработок нажимаете на View Ads, здесь есть Surf Ads, это серфинг 5 секунд и 100, или сколько там, тысяча, сейчас посмотрим. Наверху идет таймер, я не робот, верифай, Все, закрыли. И вот у меня уже тысяча есть коинов. Окей. Okay. И также вы пройдете дальше все, которые они есть, и заработаете. Далее что здесь? Здесь еще Windows. Ads есть. Я пока не буду. Сами зайдете посмотрите. Есть фаус. Вот просто кран. Здесь он. Я не робот. Фокс. Фокс. Тигр, Леон и Коллект. Тысяча коинов. У меня уже две тысячи, микротаск это, как я понимаю, задачу. я сюда не захожу, но естественно наши любимые шотлинки по-разному дают, кто умеет шотлинки делать это не проблема, М -м -м. можете сразу и заработать и вывести. Есть автокран, не буду, потому что иногда он очень долго. Это ваше достижение, когда вы наберете, вот смотрите, 15 кликов на фаус, на экране, то вы получите энергию, по-моему, 800 коинов. Это энергия. Для чего нужна энергия, пока не знаю, не хочу говорить. Ну, ребят, обычный кран. Я как только наберу выводы, это чтобы просто не ждать вам долго, пока я делаю шотлинки и так далее. Можете сразу заходить, кто знаком с таким вариантом кранов, тем более, что сейчас биткоин подорожал, и есть смысл зарабатывать криптовалюту. Сейчас я сделаю отсюда выход, если здесь, здесь есть ну, выход, вот лок out. вот так вот он а смотрится, парень. регистр, все-таки я вам покажу какой регистр, Спасибо. очень простой, здесь Gmail, обязательно Gmail, пароль, пароль просят длинный, я мне пришлось свой обычный пароль добавлять еще цифры, а, повторить пароль, я не робот и заходите, Все. Так что я думаю, что здесь посмотрите, ну, хер, вот, что и как. Ну, кто хочет, и здесь посмотрит. Здесь все описывается. Обычный экран, как, как многие те, которые работали, перестали работать. Вот тут пишут, какие монеты у них выходят. На этом, ребята, все. Я желаю вам, как всегда, здоровья. Ну и, естественно, зарабатывайте.